Последние несколько лет криптовалюта приобретает большую популярность в мире. Это слово можно буквально услышать от каждого человека. Наши мамы и бабушки знают, что такое крипта и уверяют нас в том, что в этой сфере можно только потерять деньги. Но мы попытаемся переубедить вас в обратном Прищагивайте ремни, вы на борту качественного контента на канале Сайбервиль. В сегодняшней теме видеоролика мы рассмотрим новые варианты заработка в крипте, как не попасться на мошенников и как не потерять свои средства, как заработать на крипте, не вложив ни одного доллара. Какие есть варианты заработка на крипте? Их на самом деле множество, стоит только зайти в Google и написать этот вопрос в поисковике. Вам выдаст тысячи разных статей, которые расскажут вам, как заработать или потерять деньги. Сегодня рассмотрим способы, которые действительно работают и приносят колоссальный доход людям. Начнем, пожалуй, с самого простого и популярного способа заработка на криптовалюте – инвестиции. Инвестиция – это долгосрочное вложение капитала с целью получения прибыли в будущем. Для того чтобы инвестировать средства в криптовалюту, вам достаточно зарегистрироваться на одной из популярных криптобирж, например, Binance, OKX, KuCoin, FTX и множество других. Следующим этапом будет прохождение курс верификации. Необходимо будет загрузить документы, подтверждающие вашу личность. После прохождения проверки можно завести средства на биржу любым удобным способом, например, с карты. Таким же способом можно вывести средства с биржи. Также существуют обменники, где вы можете обналичить большие суммы, не контактируя напрямую с банком или регулятором. Теперь поговорим непосредственно про инвестиции. Люди, которые совершают долгосрочные инвестиции в криптовалюту, руководствуются принципом заработка «купить и забыть». Суть долгосрочного инвестирования – изучить ту или иную криптовалюту, используя фундаментальный анализ, затем найти перспективный к росту цифровой актив и купить его. При подобной стратегии инвестирования рыночная стоимость монеты важна только для того, чтобы сравнить ее с настоящей ценой крипты. Если рыночное значение ниже настоящей стоимости, электронная валюта недооценена, ее можно купить. Важные моменты инвестирования в крипту – всегда инвестируйте свободное средство, сумму денег, которую вам было бы не жаль потерять. Разработайте собственную стратегию инвестирования. Выберите несколько перспективных монет, в которые вы желаете внести свои средства. Обязательно распределите равномерно по проектам сумму денег, которые вы собираетесь вложить. Это сделает ваши риски минимальными и максимизирует шансы заработать. Например, обязательно вложите часть депозита по 5% в главные монеты криптовалюты, биткоин и эфир, поскольку эти монеты пользуются наибольшей популярностью и доверием у инвесторов. Если бы вы инвестировали в биткоин в 2017 году, ваша прибыль на сегодняшний день составила бы около 3800% к депозиту. Следующие 90% вашего депозита распределите между топ-50 монетами CoinMarketCap. Приведу очень хороший пример того, как вы могли заработать икси с помощью инвестирования небольшой части денег в проект SHIBA. SHIBAINU – это токен на эфир популярность которого взорвала рынок криптовалют в 2021 году. Она входит в список так называемых мем-монет, которые активно появляются на рынке. Монета была запущена в 2020 году. Создатели Шибаину утверждали, что его основной задачей является превзойти по капитализации криптовалюту Dogecoin. Исторический максимум монета достигла 24 октября 2021 года подорожав до 39 миллионных, ,00 и спустя всего три дня цена опять вырвалась вверх и достигла 58 миллионных. ,00 а 28 октября 2021 года вершина цены сформировалась на уровне 88 миллионных. ,00 Капитализация данного токена превысила 42,3 миллиарда долларов. Рост за месяц оставил больше 1000%, что дало ему возможность подняться на десятую строчку в рейтинге крупных криптовалют. Итак, подведем итоги касаемо инвестирования. Если бы вы вложили в Шибаину 50 долларов до начала роста, вы бы получили чистыми 450 долларов пассивного дохода. И таких примеров в истории криптовалюты очень много. Главное вовремя увидеть перспективный проект и обязательно делать ресерч. Трейдинг. Следующая возможность заработать, которая подходит для более продвинутых криптопользователей, ⁇ трейдинг. Данный вариант заработка строится на проведении финансовых операций с криптовалютой по принципу «купить подешевле, продать подороже». Как правило, период времени между покупкой цифровой валюты и ее продажей длится от пары секунд до нескольких часов, поэтому трейдинг основан на техническом анализе. Трейдинг считается высокорискованным способом инвестирования для начинающих инвесторов. Высокая волатильность монет влияет на доходность, нередки случаи полной потери финансового капитала, однако в период без сильных колебаний цен можно получить до 30% прибыли и выше. Майнинг Один из первых способов заработка в криптовалюте – майнинг, требует технических знаний, оборудования и большого количества денег для вложения, подразумевает под собой процесс добычи новых виртуальных монет. Скорость появления криптовалюты зависит от мощности вычислительной техники, процессор, видеокарта и так далее. Как заработать на майнинге? Купить вычислительную технику и установить на нее программное обеспечение, которое занимается майнингом. Затем компьютер начинает решать сложную вычислительную задачу, которая ставится перед ним сетью криптовалют. После успешного решения задачи владельцу компьютера платят финансовую премию которая состоит из определенного количества электронных монет, добытой цифровой валюты. Доходность подобных инвестиций в криптовалюту составляет 50-100% в год от суммы вложенных средств. DeFi DeFi – это набор финансовых приложений, созданных на технологии блокчейн и предлагающих клиентам различные услуги с использованием криптовалюты. Блокчейн – это система записи и хранения всех совершенных финансовых транзакций с криптовалютой. Заработать в DeFi можно, например, через доходное фермерство. Инвестор дает в долг свою криптовалюту взамен высоких процентов для использования его капитала. Доход владельца цифрового актива может достигать сотни процентов в год. Амбассадорские программы. Теперь расскажем вам, почему на криптовалюте можно заработать, не имея ни одного цента на балансе. В мире криптовалюты запускается множество проектов на блокчейне каждый день. Как правило, эти проекты набирают активную аудиторию людей, которые заинтересованы в продвижении продукта на ранних этапах. Суть заработка состоит в программе амбассадора. Амбассадорская программа – это сотрудничество криптовалютной компании и обычных пользователей на самом старте проекта. Другими словами, криптовалютный проект, который только-только начинает входить на крипторынок, предлагает волонтерство. Пользователи добровольно могут поучаствовать в развитии и пиаре проекта, за что впоследствии им могут начислить токены этой компании, которые еще не вышли на общую продажу на биржах. Амбассадорами или волонтерами называют людей, которые участвуют в подобных программах. Название также дано не случайно. Зачастую такие программы не гарантируют никакого заработка или даже дропа токенов. То есть вы просто добровольно соглашаетесь работать на компанию и выполнять разноплановые маркетинговые задачи, чем занимаются амбассадоры. Заранее можете не беспокоиться, поскольку большинство задач крайне простые и с ними сможет справиться абсолютно любой. Не нужно иметь каких-то специальных навыков и умений, разве что неплохо разбираться в криптовалютах. Задачи могут разниться от проекта к проекту, но обычно на выбор к выполнению предлагают следующие виды работы переводы сайтов и статьи на разные языки, создание графического контента, мемов о проекте, видеообзоры о проекте, создание комьюнити в Telegram, модерация комьюнити, координация других амбассадоров. Обычно все задачи вы можете найти в Дискорде проекта или в специальных таблицах, где происходит управление амбассадорами и всеми задачами проекта. Амбассадорские программы являются одними из самых необычных заработков на криптовалютном рынке. Для того, чтобы заработать, вам не нужно вкладывать ни одного доллара, но в то же время вам необходимо потратить много своих сил и времени, подойти к работе с креативностью. Заработок на разнице курсов валют на биржах. Петуший арбитраж в целом суть – суть это заработок на разнице курсов. Покупаем на бирже по одной цене доллар, на другой бирже или обменнике продаем дороже, и примерно три. 5% получаем разницы, то есть прибыли. Сейчас это популярный метод заработка, многие новички заходят в эту сферу, узнают связки и почти сразу начинают зарабатывать по 10, 30, 50 тысяч рублей в день в зависимости от оборотного капитала. Однако, как правило, из-за больших ежедневных оборотов по карте арбитражник рано или поздно привлекает к себе внимание регуляторов, поэтому нужно уметь корректно отвечать на любые запросы банков и налоговой на языке фактов и законов. Мошенничество и риски Мошенники всегда ищут новые способы похитить деньги пользователей. Наблюдаемый в последние годы массовый рост использования криптовалюты создает огромное количество возможностей для мошенничества. Согласно отчету компании ChinaLises, работающей с технологией блокчейн, в 2021 году было украдена криптовалюта на сумму, эквивалентную 14 миллиардам долларов. Если вы интересуетесь криптовалютой, важно понимать сопутствующие риски. Существует множество видов криптовалютного мошенничества. Ниже приведены наиболее распространенные из них. Поддельные сайты. Мошенники иногда создают поддельные платформы для торговли криптовалютой или фальшивые версии официальных криптокошельков с целью обмануть ничего не подозревающих пользователей. Схема раскачки рынка, накачка и сброс. В этом случае конкретная криптовалюта или токен раскручивается мошенниками посредством рассылок по электронной почте или в социальных сетях Twitter, Facebook или Telegram. В погоне за прибылью трейдеры в спешке скупают эту криптовалюту, что ведет к резкому росту ее цены. Затем мошенники продают свои активы по завышенным ценам, в результате чего стоимость криптовалюты резко падает. Это может произойти в течение нескольких минут. Фальшивые рекомендации знаменитостей Для привлечения внимания потенциальных жертв, мошенники иногда выдают себя за знаменитостей. Бизнесменов или влиятельных лиц, а также заявляют о поддержке с их стороны. Иногда это связано с продажей начинающим инвесторам фантомных криптовалют, которых на самом деле не существует. Как защититься от криптовалютного мошенничества? Приведем базовые правила для защиты своих средств. Защитите кошелек. Для инвестиций в криптовалюту необходим кошелек с закрытыми ключами. Просьба сообщить данные ключей для участия в прибыльной инвестиционной сделке скорее всего является мошенничеством. Храните ключи от кошелька в секрете, инвестируйте только в понятные инструменты. Если вам непонятно, как работает определенная криптовалюта, прежде чем принимать решение об инвестировании, рекомендуется не спешить и более детально изучить ее. Не торопитесь. Мошенники часто используют тактику сильного давления обещая бонусы и скидки в случае немедленного участия, чтобы вынудить пользователей быстрее инвестировать средства. Не доверяйте рекламе в социальных сетях. Злоумышленники часто используют социальные сети для продвижения своих мошеннических схем. Загружайте приложения только с официальных платформ. Google App Store или Apple App Store могут также оказаться по отдельным приложениям. Однако загружать приложения с этих платформ безопаснее, чем из других источников. Как и при любом типе инвестирований, никогда не вкладывайте последние деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Даже при отсутствии мошенничества криптовалюта – это нестабильный спекулятивный инструмент, поэтому важно понимать риски. Итак, рынок криптовалют находится сейчас на раннем этапе и еще не поздно изучить его, начать инвестировать и получить прибыль. В этом видео мы рассказали для вас об основных способах заработка на криптовалюте, какой способ выбрать – решать вам. Можно быть многогранным и приступить к изучению всех способов заработка. Затраченное время на изучение и владение информацией принесет вам колоссальный результат. Криптовалюта ⁇ это ниша, которая стала мейнстримом в последние годы, и опускать такую возможность заработать точно не стоит. Спасибо за просмотр. На этом у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!